Мне все равно, что понедельник, что суббота, Капитализм или народный ход расчет, не работать, лишь бы только не работать, Но только чтобы были деньги и почет. И я работаю избранником народа, И на меня за это пашет весь народ. Я буду жить и не тужить четыре года, Но народ, он будет жить наоборот. Как привык, он так живет от лета к лету Вся жизнь борьба за жизнь и битва за нее И если надо, он умрет в борьбе за это Мне где-то жаль его, но каждому свое Ему его, а мне мое, но чуть потолще Я часть его, а значит часть его моя И если нас в семье народов будет больше То значит больше мне должна моя семья Мне наплевать, какое нынче время года Летит ли снег или с небес вода течет, Ведь я работаю избранником народа, И на меня за это паш весь народ. лоб. Это вот, я, я, я не знал, что она у тебя есть, честно. А она нигде не звучала, если да. вообще. Я не знал, что она есть, но я чувствовал, что я вот правильно тебе звоню.